в смысле? Дружище бля! У тебя все нормально, друг. Это Ромео, блядь, что ли, был. Сука, Ромео, ты такой дурак, блядь. Посидел, смотрите, рядом с Ромео и почти мозголом. Бля, здоровая погода, минус 28.